Здравия, друзья, с вами Залевский Денис и сейчас я хочу рассказать о замечательной возможности, которую дает компания Таксофон «Таксфон» всем хозяевам таксопарков, таксопарков, которые будут заходить в Таксфон со своими таксопарками. Буквально вот 7-11 у нас прошел вебинар в компании, да, официальный вебинар, где было рассказано о всех условиях, которые на данный момент существуют. Ну, как бы коротенько, да, сейчас мы вот пройдемся по, подроб, по подробностям. То есть были разобраны вот в этом вебинаре, запись также на этот вебинар я приложу под видео, да, чтобы вы смогли более подробно посмотреть всю эту информацию. Потребности владельца таксопарка Увеличение оборота через продажу заявок Рост числа заявок от пассажиров Рост водительской структуры и расширение географии Поддержание таксопарка в рабочем состоянии Взаимодействие с органами исполнительной власти в плане получения разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси Сокращение расходов Уменьшение конкуренции, деппинг цен интернет-агрегаторами. Наработка и рост собственной клиентской базы. Отработка всех поступающих заявок. Ну, то есть, если у человека есть свой таксопарк, он понимает да, каждую строчку, о чем здесь написано. То есть, отработка всех поступающих заявок. Потому что, ну в любом случае, да, ни один таксопарк, я думаю, все заявки не обрабатывает если у него их достаточное количество ну, по вот этим всем вещам понятно ничего сложного нет что получает значит по логике таксфон да, таксопарк вступая в таксфон получает общую пассажирскую и водительскую базу то есть таксопарк заходит со своей уже клиентской базой да, в таксфон. Также в таксфоне формируется своя клиентская база, которую формируют именно пассажиры и водители. То есть, вообще все пользователи приложения таксфон. Таким образом, владелец таксопарка получает доступ к базе клиентской таксфон и также у него имеется еще своя клиентская база. А плюс все э, таксопарки конкурентов, с которыми он до этого конкурировал, также заходят со своими клиентскими базами в таксфон. И э, получается такая ситуация, что в одном городе вы э, из конкурентов э, превращаетесь э, в компаньонов, То есть, если, например, от человека поступила заявка в мой таксопарк, то есть этот человек пользуется моим такси. У меня в данный момент, например, в том конце города, откуда поступила эта заявка, нет машины. У моего конкурента бывшего, да, а ныне компаньона, потому что мы вступили вместе в таксфон своими таксопарками, в том районе есть машина. И я просто эту заявку продаю за процент э, в тот таксопарк та машина возит человека, да. То есть я получаю проданную заявку, и у меня машина не едет там через весь город, да, грубо говоря, либо через полгорода не тратится время, и так далее. На то, чтобы отвести этого клиента. Ну, тут много еще масса плюс, э, плюсов в этом продажа заявок любым водительским любым водителям, водителям привлеченных привлеченным таксфон водителям своих и чужих таксопарков. То есть вы можете просто продавать заявки э -э без ограничений. Рост числа заявок на перевозку пассажиров. Э -э рост числа происходит за счет того, что клиентские базы объединяются. Да? То есть <клёх> я зашел со своей клиентской базой в таксфон, э -э конкуренты мои зашли также со своими клиентскими базами, и плюс у нас есть общая клиентская база TaxFone. И соответственно клиентская база возрастает в разы. Все ей пользуются. Рост числа выполненных заявок. Рост клиентской базы. Возможность давать заявки только своим водителям и или всем водителям, то есть можете давать заявки которые у вас есть только своим водителям, а также можете их продавать и в другие таксопарки. Снижение также водителям от таксфон, то есть кто просто сам да, по приложению работает, снижение расходов на привлечение новых водителей, то есть не надо там давать рекламу, там, приобретать лицензии и так далее. Ну, сейчас об этом дальше дойдем. Снижение расходов на расширение географии. Нормализация конкурентной среды. То есть, из конкурентов становимся компаньонами. Возможность установки таксопарков, таксопаркам своих цен. То есть, компания TaxFone не претендует, не устанавливает свои цены. Каждый таксопарк может установить свой ценник, сделать его либо фиксированным, либо выставить там по цене километра, по цене минуты и так далее. Ну, вот сейчас дальше пролезнем. Ну, тут показана схема, о которой я говорил, что, например, я вот являюсь таксопарком один от клиента, который является моим клиентом. Поступила заявка мне в таксопарк, да? У меня машина поехала за этим клиентом, забрала его, увезла. Если наши таксопарки объединяются, то есть таксопарк вот один, таксопарк два, зашли оба эти таксопарка в таксфон, что мы имеем на выходе? Мы имеем, что вот этого человека от клиента поступила заявка в таксопарк 1, также ее увидел, если таксопарк 1 продает заявки, да, то есть не оставляет их только для своих водителей, также эту заявку увидел таксопарк 2, и там например поблизости да, имеется машина от таксопарка 2, эта машина отвезла человека, таксопарк 1 получил, свой, получил процент, да, то есть за продажу заявки. Соответственно, все довольны. Едем дальше. Что предлагает TaxFon таксопарком? Ну, тут вот самое, конечно, смачное вообще. То есть, хозяин таксопарка, когда заходит в компанию TaxFon, получает лицензию мини бесплатно. Так она стоит 11 500 и содержит там в себе 10 долей компании, получает 200 долей рынка СНГ, то есть к этой лицензии мини прикручено 200 долей, специально для хозяина таксопарка, то есть ну, это очень шикарное предложение на самом деле, потому как в, рынок, в рынке СНГ находится у нас миллион долей компании, изначально да, они то есть, продаются, пока они еще есть в свободном доступе пока они еще вообще есть ну, они неминуемо кончатся потому что их количество ограничено они ограничены миллионом. вот 200 долей получает совершенно бесплатно с рынка СНГ потом кабинет владельца таксопарка бесплатно и бессрочно функционал личного кабинета также показан вот в этом вебинаре в его начале, то есть потратив там буквально 20 минут своего времени, вы можете подробненько увидеть весь функционал, ну, который на сегодняшний день реализован в демо-версии. То есть, ну, даже в демо-версии функционал этого будет достаточно, чтобы удивить многих. Потом, Брендирование бесплатно, то есть обклейка машин, реклама, да, нанесение там всяких пленок, изображений и так далее. Все это за счет компании TaxFone. Рекламная компания тоже за счет TaxFond. Лицензирование водителей также осуществляется за счет TaxFone. То есть обращаем внимание, что ну вот еще и последний пункт, юридическая поддержка также от TaxFond что с хозяина такс-парка да, с фирмы снимается финансовая нагрузка по каким параметрам то есть не нужно оплачивать лицензию водителям это раз не нужно тратить деньги на рекламу потому что это все за вас будет делать такс-фон не нужно тратить деньги на брендирование автомобиля чтобы затянуть его там рисунками да, нужными и а, также э, организация диспетчерской службы идет от, э, за счет значит, компании TaxFond. То есть множество плюсов вы получаете от вступления э, в компанию TaxFond, но минусов совершенно никаких. Потому что вы как имели до этого свою клиентскую базу, вы ее так и продолжаете иметь. Плюс к этому всему вы получаете доступ еще и к клиентской базе компании TaxFone и клиентским базам других таксопарков с вашего города, которые зашли в, этот, в эту компанию. Да? То есть тут даже нет в принципе -то, привязки. Ну, как бы, если вы работаете да, в своем городе, то вы получаете, соответственно, вам интересно да, по вашему городу. Также возможность географического расширения тоже предусмотрено, соответственно у вас получается намного больше заявок, то есть вы видите не только свои заявки, да вы видите еще заявки бывших конкурентов и сообщая их обрабатываете, можно так сказать, ну вот на этом пока все, у меня ограничусь, не буду занимать слишком много вашего времени, советую всем, кто увидел это видео и имеет знакомых, да, у кого есть свои такси, таксопарки, рассказать им об этой возможности, потому что такая уникальная возможность ну, не будет постоянной. То есть, пока она есть, этим нужно пользоваться, вступать, потому что когда это направление, да, бизнес, бизнес этот разовьется, потребности такой уже не будет, то есть там уже и доли закончатся, ну, рано или поздно все это случится, поэтому лучше делать это сейчас, сейчас активно входят таксопарки в компанию «Таксфон» в разных городах. От компании ездят представители по городам с семинарами, сейчас вот они были в Хабаровске, и в Хабаровске очень, получается, пошел большой поток вступления таксопарков <coughs> в таксфон, Так что рекомендую э, рассказать об этой информации своим друзьям. Э, принять ее просто даже для себя, если вы являетесь э, хозяином таксопарка. И в любом случае узнать побольше о компании TaxFone, если вы впервые слышите об этом ну хотя об этом уже слышали многие <coughs> ну итак под этим видео я приложу ссылочку на подробный вебинар где все по пунктам с расстановкой все как полагается показаны весь функционал личного кабинета владельца таксопарка и рассказаны в деталях еще многие аспекты. А сейчас благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!